салют ребятки на связи тех-шоу и сегодня у нас подборка автотоваров с алиэкспресс ну а тот кто досмотрит видео до конца может поучаствовать в конкурсе хорошо хорошо не буду много говорить сразу перейдем к товарам ну погнали Друзья, хотелось бы начать выпуск с интересного товарчика. Мы живем в 21 веке, все больше и больше мы становимся зависимыми от интернета, и теперь представить жизнь без интернета почти нереально. Хуавей позаботились о нас и создали маршрутизатор Wi-Fi, он может обеспечить беспроводной интернет в автомобиле. После подключения к прикуривателю маршрутизатор поставляет интернет со скоростью загрузки до 150 мегабит в секунду, и можно подключать до 10 устройств. Highlink car Фай может управляться приложением в смартфонах с системой Android или iOS. Далее товар, который поможет вам почувствовать себя механиком Формулы 1 – пневматический гайковерт. Объяснять, что это такое, как оно работает, думаю, смысла нет. Если смотришь этот видос, ты должен уметь пользоваться пневматическим гайковертом. Если нет, тогда можешь смело покупать эту модель. В особенности этого гайковерта входит высокое качество передач, подходит для сверления отверстий, таких как стены, полы, железные пластины и так далее. Максимальный диаметр сверления – 10 миллиметров. А вот еще один сверхполезный гаджет для вашего автомобиля, который как и прокачает функциональность, так и позаботится о вашей безопасности. Система контроля слепых зон включает четыре специальных ультразвуковых датчика, два миниатюрных LED. Датчики устанавливаются в переднем и заднем бамперах автомобиля. LED-индикаторы монтируются в салоне и боковых зеркалах. Во время движения датчики осуществляют мониторинг слепых зон на расстоянии до 3 метров от автомобиля. При обнаружении препятствий в невидимой зоне срабатывает система света и звуковых оповещений далее товар который в обязательном порядке должен быть у каждого владельца автомобиля который любит свою машину даже больше чем жену заинтересовал да ну ладно ладно не будем тянуть это полировальная машинка особенность этой машинки высокая мощность высокая скорость низкий уровень шума мощность 1200 ватт в комплекте с машинкой идет щетка для чистки самоклеющаяся насадка шестигранный ключ два винта далее идет товар который также поможет держать автомобиль всегда чистым и даст возможность помыть свою ласточку на обочине это мини мойка работает от прикуривателя все что вам понадобится это емкость с водой и небольшой водоем который нужно опустить шланг для подачи воды мощность этой мойки 60 ватт такой мощности вполне станет достаточно для мойки автомобиля в комплекте также вы найдете водяной пистолет два шланга для воды также фильтр который очистит воду в подарок также вы получите полотенце и губку данный товар я уже себе заказал и вот с нетерпением жду он прокачает вид машины это высококачественные силиконовые колпачки для гаек которые могут как защищать так и украшать колесные болты вашего автомобиля эти колпачки светятся ночью есть шесть цветов на выбор ядовито-зеленый желтый красный оранжевый фиолетовый и синий я уверен что каждый сможет спокойно подобрать цвет под свой автомобиль Дальше хочу показать вам отличный товар, который захочет купить почти каждый. Это светодиодные повторители поворотов. Они устанавливаются в зеркала заднего вида автомобиля. На одном указателе поворота имеется 14 светодиодов. Указатель выполнен в виде стрелки. Для работы LED-указателю нужно питание в 12 вольт постоянного тока. Для подключения питания служат два проводника длиной 14 и 15 сантиметров. При подключении питания нужно соблюдать полярность. На пластине отмечены контакты для подключения проводников, знаками минус и плюс. Устали от всех этих USB шнуров, которые тянутся чуть ли не на весь салон авто, мешаются под руками. Эту проблему поможет устранить беспроводное зарядное устройство, которое еще и служит как держатель для телефона. Но, увы, оно подойдет только к телефонам, которые поддерживают беспроводную зарядку. Подключается это зарядное устройство с помощью прикуривателя, шнур от которого можно спрятать. Лично мне очень понравилось это зарядное устройство. Друзья, теперь давайте честно, ведь каждый же хоть раз сорвать резьбу на болте или гайке. Лично у меня такое бывало часто. Чтобы больше этого не повторилось, есть отличный товар – цифровой динамометрический ключ. Он предназначен для измерения усилия, с которым закручивается колесо автомобиля. Используется вместе с трещоткой или воротком под присоединенный квадрат. Питается этот адаптер от двух батареек типа АА. Также есть функция, которая скажет вам, когда нужно остановиться и прекратить давить. Защитная накидка с ковриком в багажник внешне выглядит очень красиво и дорого. Она защитит багажник от нежелательного загрязнения. Накидка состоит из модулей из непромокаемого материала. На обратной стороне накидки находятся липучки, которые крепятся к обшивке багажника, за счет чего вся конструкция надежно удерживается. Данную накидку можно заказать на Али, выбрав для каждого автомобиля индивидуально. Данный товар также украсит интерьер вашего автомобиля. Ручка коробки переключения передач с подсветкой в течение 30 секунд будет меняться автоматически. Ручка работает от встроенного источника питания. Эту ручку нужно отдельно через USB подзаряжать. На одном заряде она может работать около месяца. Шикарный дизайн и удобство. То, что нужно опытному водителю. Наверное, всем водителям знакомо то чувство, когда лобовое стекло автомобиля имеет запятнанный внешний вид. Решить проблему можно с помощью стеклоочистителей, но вот же не задача, закончилась омывайка. Решить проблему можно с помощью инновационного средства для ухода за стеклами автомобиля в летнее время года. Не оставляет разводов, что, несомненно, большой плюс. Еще одним преимуществом является то, что средство можно разводить непосредственно в бачке омывателя. Достаточно просто кинуть таблетку. Данный девайс превратит солнцезащитный козырек в салоне автомобиля в мультимедийный экран. На него можно вывести изображение с магнитолы или камеры заднего вида. Козырек имеет встроенный дисплей размером 7 дюймов и разрешением 800 на 400 пикселей. Рядом с дисплеем имеется небольшое зеркало с подсветкой. Управление экраном может происходить дистанционно с помощью пульта управления. У продавца есть левые и правые козырьки. Когда фары автомобиля теряют прежний вид и со временем погодных условий тускнеют, много автовладельцев просто меняют фары, но есть способ, как вернуть фарам достойный вид. Можно воспользоваться средством для восстановления блеска фар. Набор Визбелла рассчитан на восстановление прозрачности и защиту фара автомобиля. Процедура настолько проста, что вернуть блеск фарам может абсолютно любой автовладелец. В наборе есть подробная инструкция, как подготовить и отшлифовать фары, чтобы удалить все имеющиеся повреждения или желтизну, а также как смешать и нанести лак для восстановления блеска. Автомобильная камера заднего вида в водонепроницаемом корпусе, встроенная в рамку номерного знака для европейских автомобилей, незаменимый помощник при парковке, обеспечивающий широкое поле обзора и качественное изображение. Эта камера заднего обзора может подключаться к любому автомобильному монитору при помощи желтого композитного РСА разъема, в том числе двухдиновой магнитоли. Лазерный стоп-сигнал относится к световому тюнингу. Он универсален и имеет 6 отображаемых проекций, которые меняются при прокручивании поверхности проектора. Такой стоп-сигнал очень хорошо будет виден даже в условиях плохой видимости тумана или снежной бури. Изделие устанавливается на багажник и имеет регулируемый угол наклона. Данный гаджет долговечен, так как изготовлен из алюминия и защищен от попадания влаги. Стоит такой лазер 900 рублей. Вакуумные присоски для рихтовки кузова пригодятся, если в вашем автомобиле появилась небольшая вмятина. С помощью этого инструмента вы самостоятельно сможете восстановить поверхность авто, не прибегая к участию покраски кузова. В сравнении с обычными способами рихтовки, этот метод намного дешевле и не повреждает лакокрасочное покрытие. Сам пользовался такой штукой и остался доволен. Большие вмятины, конечно, ей не по силам, а вот маленькие убирает на раз-два. А далее товар, который понравится многим автолюбителям. Я думаю, что многие видели, как на спортивных автомобилях вырываются языки пламени из выхлопной трубы. Если ты хочешь так же, то вообще не вопрос. И для этого на AliExpress есть небольшой комплект, который позволит вам делать так же. В комплект входит реле управления, свеча накаливания, тумблер для включения, а также имеется подробная инструкция для установки. Если вы не уверены, сможете ли вы подключить это все правильно, то лучше обратитесь к специалисту. Ну а на этом все, и сегодня у нас конкурс на любой автотовар ценой до 1000 рублей. Для участия тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. И в следующем видео мы рандомно определим победителя. Все, покедово автолюбителям!